Катился вечер ночь Довольно плавно Луна дрожала в невесомых облаках И я забыл тебе сказать О самом главном И мы болтали до утра О пустыхах. К утру став ты на плече Моем дремала И сон неведомый ты видела Одна Мы по глотку с тобой Отпили из бокала А надо было осушить вода давно, это южная ночь, Грики звезд серебристых рустай, это южная ночь, душный пряных цветов аромат. Это южная ночь, В том, что ближе мы так не стали, это южная ночь. Это южная ночь, виновата, и я виноват Пустой бокал разбегу в дребезги на счастье Но мы с тобой оказались на краю И расколола в наши судьбы ночь на часть Теперь ты спишь, а я один тихонько пью Тебя забуду я, а ты меня подавно и ветер времени остудит весь наш пыль Ведь я забыл тебе сказать о самом главном А может даже хорошо, что я забыл Это южная ночь Блики звезд серебристых рустальных Это южная ночь Душный пряных цветов аромат это южная ночь, в том, что ближе мы так и не стали. Это южная ночь, это южная ночь, виновата и я, виноват.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 Душный пряных цветов аромат Это южная ночь В том, что ближе мы так не старим Это южная ночь Это южная ночь Виновата, и я виноват Это южная ночь Блики звезд серебристых хрусталей